берег Тускари, один из древнейших монастырей Курской губернии. Здесь, в коренной пустыне, разворачивается пышная коренская ярмарка. Ей более трех веков. По легенде, в 1295 году у корней дерева обнаружили икону Божией Матери Знамения. На месте обретения святыни построили монастырь. Икону постоянно переносили из монастыря в Курск. Крестный ход привлекал множество людей. Десятилетний мальчик Прохор Машнин во время проноса святыни исцелился от недуга. Позже вся страна узнала его как Серафима Саровского. Говорят, даже Петр I приезжал в коренную пустынь. Он молился перед чудотворным образом о даровании побед. Некоторые считают, что икона и вовсе помогла остановить страшную эпидемию холеры. Многолюдность крестного хода привела к появлению ярмарки. Ее упоминали в документах 1708 года. Уже в середине 19 века наша ярмарка поравнялась с Нижегородской и Уральской. Этот статус сделал Курск южными торговыми воротами страны. В коренную пустынь теперь съезжались не только русские, но и иностранцы. Порой ярмарку посещало 10 тысяч человек. Возвели более 600 павильонов, 58 гостиниц, 20 трактиров, театр, цирк, и подром, больницу. Ярмарку стали упоминать известные писатели. Афанасий Фет называл ее выставкой невест. Владимиру Геллеровскому приглянулись курские соловьи. Икона знамения вдохновила Илью Репина на создание одного из знаменитых полотен – «Крестный ход в Курской губернии». Картина так поразила британского художника-анималиста Брайтона Ривьера, что тут лично посетил «Крестный ход» и ярмарку. В музее Лондона хранятся его зарисовки, сделанные во время путешествия. После революции Курская-Коренская ярмарка надолго прекратила свое существование. Крестный ход проводили тайны по ночам, разрешили проносы иконы в перестройку, а возродить традицию торгов на историческом месте удалось лишь в 2001 году. Тогда ярмарка в местечке Свобода была признана одной из лучших в России. К ней вернулись бывалый размах и популярность. В 2019 году гостями ярмарки стало 10 тысяч человек.